Для аминокислот, выделенных из белков, как правило используются тривиальные названия. Чтобы назвать аминокислоту по номенклатуре ЮПАК, нумеруют атомы углерода, начиная с карбоксильной группы. Наличие в молекуле аминогруппы указывают с помощью приставки амина, наличие карбоксильной группы окончанием овая и словом кислота. При использовании рациональной номенклатуры для нумерации атомов углерода используют строчные буквы греческого алфавита. При этом карбоксильный углерод в счет атомов не входит. Обратите внимание на то, что в данном случае используется тривиальное названия карбоновых кислот.